Меня слышно, тебя слышно. Ну понеслась, как, как тебя зовут? Меня зовут Егор Давыдов. В каком классе учишься? Я учусь в восьмом Б классе. Я считаю то, что сидеть и просто в моем возрасте играть в компьютерные игры. Ну, это, это не жизнь. Как по мне, да, в моем возрасте ты должен заниматься каким-нибудь активизмом, пытаться исправить нашу страну, спасти леса, бороться за права людей и животных. Мне кажется, все задержанные сейчас, по большей части, по политическим и подобным делам, они все герои. Роман, приветствую. Да. Ну как оно? Ну, нормально. В плане, если в плане условий, вот, то. Положуха, да? Э, да нет, все как бы в этом плане-то более менее нормально, как бы, кормят нормально, там. Ну, не очень порции большие, но ребята говорят по-разному, какой день это дня, как бы. Вот. Единственный. Ну, непонятно, почему с там приносить что-то нельзя, ну, как бы, потому что ну, непонятный, как бы. Ну, какое-то глупое правило. Плюс они свет еще не выключают. Это самое, наверное, плохое, что свет гасится, но остается все равно фонарь. Вот. И спать, конечно, там полный отстой. вот. такие сослы падают именно за забором идет уничтожение троицкого леса вот так вот Полиция охраняет уничтожение леса. А, Егор, что произошло? Вспомни 17 января 2023 года вот недавно. А, ты сказал, я гулял в городе Троицк, просто в парке, то есть в лесу. То, что там, что там происходит, снимал на обычной на обычную камеру телефона. камере да, телефона. человека, ну, в своем городе, в своем же лесу, ну, какие-то бандиты просто начинают, как бы, бить. Вот. И надо заметить, как бы, что... Э я их максимум, максимум, отталкивал, да. То есть я как бы не начал наносить удары или там что-то, или там, не знаю, там, кого-то там начать душить, или еще что-то. То есть я максимум их отталкивал. Отдайте есть... а ему телефон, пожалуйста. Я могу вытащить. Вот взяли, забрали, у меня и телефон. Они телефон. Вот вжали, забрали, у меня и а какие вот, по твоему мнению, действия полицейских, на твой взгляд, были самые возмутительные? Ну, как минимум, то, что меня били и оскорбляли. И забрали мой телефон. Все было, все было ужасно. То есть здесь нельзя выделить что-то одно. Скажи, пожалуйста, на тебя повлияла вообще эта ситуация как-то? Не жалеешь, что вышел защищать Троицкий лес? Не, ну, естественно, в этом плане-то как бы ну, не, не жалею. Единственное, ну, меня, меня просто бесит что какие-то ну, просто абсолютные мрази в халатах, клоуны, как бы взяли, посадили меня на 4 дня, лишили свободы, ну, это просто, ну, просто бесит. Вот. А у нас каждый гражданин в соответствии с 58-й статьей Конституции обязан, каждый, то есть там даже написано «гражданин», «каждый» написано, Видимо, те, кто находится на территории Российской Федерации, обязаны сохранять природу. Вот человек, пользуясь своей не только правом, но и обязанностью, как бы имел право, как вот мой подзащитный, Экоактивист он имел право спросить документы наши. Вы откуда приехали учить меня? Скажите город. А вы откуда? А мы тут Я москвич. Я такой же москвич, как вы. В 2016 году было постановление правительства, даже Путин, по-моему, было подписано, о том, что в 70 километрах от Москвы запрещены вообще любые вырубки. В 70... На камеру снимаете? Я по-другому, конечно, сказал. От кольца. Понимаете? Да. Мы находимся в 38 километрах. Что вы что да? Да? Закон. на видеозаписи есть четкое требование от граждан где ваши документы ну, к строителям жители обращаться женские голоса и что вы за организация есть, ну, Нормальная, нормальная ситуация когда кто-то начинает рубить лес там, в твоем городе вот нормальная ситуация или даже на строительном объекте когда люди начинают спрашивать, кто вы такие, есть ли у вас разрешение? Вызывают полицию, ожидают полицию на место происшествия, при этом никто их не должен атаковывать и как бы избивать и так далее. Ольгу повалили! Ольгу повалили на помощь! Я видела своими глазами охрану, которая не реагировала на вопросы, не представлялась. Я сама пыталась задать вопрос этой охране. Так, То есть были понятно, просто люди. По факту действия. По, по факту действия, что я видела. Значит, они строили забор, и просто вот стоял человек, Роман Жоков. Я игру такая увидела, как его повалили и начали душить. Мне, вообще показалось, что человек пожалуйста, и оттащите, и что, Отпустите, делать, его? Отпустите его! Отпустите его! Отпустите его! Отпустите человека! Отпусти его. И все, и человек, что Я, Я не слышу, такое. слышу. А со стороны строителей они выражались в нецензурной брани? Может, там просто перепутали? Да нет, я не слышала, чего не слышала, того не слышала. Может, они... Но я видела, как они бьют. То есть я видела, как они бросают на землю женщин. Я видела, как они конкретно чуть не задушили вот Романа Жохова. 20.1 крон. прям слышали, что я матом говорил? Я не слышу, что подтверждается объяснением свидетелей и заявления. А Так вы пишите рапорт. Я пишу рапорт на основании того, что мне сказали. Тут понятно. Протокол доставления у тебя есть, уже тебе вручали. Так. Рапорт. Вот, вот сотрудник вот, Михаил тучков пишет что ты размахивал руками отталкивал, ругался не целируем при этом говорит что он не видел это лично но рапорт написал почему да. или хочешь я напишу, не, я напишу да. Я, да. Я ну, не давай я просто по... прямо а, в объяснении да. да. да. Прошу просить сеть. полиция с заведомо ложным доносе в отношении меня. Еще да, и макомнистерами не не выглазить. Вон общаетесь. Ну, вы вас... изучаете? Да, да. Ну идите к ним все. Я... Заявите. Ну, да, нам же, не, не нужно общаться с нами. Хорошо. Вы, вы... я понял, в розыске. А вас было? Согласно в том, что наши жалобы по делу, значит, мой подзащитный был оговорен заинтересованными лицами. Это представители строительной организации, как это написано, и в рапорте сотрудника полиции и в том числе, собственно, в объяснениях этих лиц, что они являются чоповцами. Но никаких документов опять же не приложено. Ну, как бы мне известна другая информация, что это обычные наемники, то есть те лица, которых неоднократно нанимают при незаконных работах, когда у строителей нет разрешения на ведение работ, когда местное население начинает подходить к строителям и спрашивать, а вы кто, то есть у вас есть какие-то документы, проектно сметная документация, в этом случае, как бы, Существуют наемники, обычно качки спортивного вида из различных клубов, которые атакуют местных жителей. Мигранты э, рабочие, которые вставили этот домой. И вокруг вот это вот э, извините изображение стая. Вот этих совершенно невиняемых людей в лапах. А сколько э, человек было? Вот этих балаклавах с открытыми <coughs> массами. А, я насчитала где-то. Я насчитала человек, наверное, 15-16, вот так. 15-16. И вот они боролись с женщинами, да, с, с местным связи. Да. Если значительная часть, ну можем обсуждать цифры отдельно, да, как бы это детали. Но если значительная часть, какая достаточная часть жителей Троицка, которые и так против вырубки, если они просто выйдут и скажут свое нет то вырубки не будет. Не смогут в Троицке арестовать весь, правильно, ну, как бы, ну. ну просто когда у вас под боком, ну, совсем вот прямо вот у вашего дома уже подходит, начинает твориться беспредел, ну, уже как бы, ну, нельзя в этом случае молчать, да, как бы. Ну, у нас так в стране все любят как-то помолчать. Мы против стройки! Еще раз! Мы против стройки! Спасибо, вы молодцы. Женщину не трогайте, пожалуйста. Женщину не, не трогайте, женщину. Я увидел, что у нас в Троицком лесу произвели массовую вырубку, там, то есть, там просто не было куска леса. Я вообще об этом не знал, когда я первый раз пришел и увидел. Ну, как бы, конечно, было ну, возмущение не было кон конца. Я присоединился, как бы, и помогать э, инициативной группе Троицкого леса защищать наш Троицкий лес. Смотрите, какая была история 16 января э, э, ну, выкидывали в городские чаты, что люди просто прохожие начали замечать, что ставят какой-то подозрительный забор. Э, недалеко от прошлой вырубки, которая как раз была и прозвучала на всю страну. Здрасте! А что здесь буд будет? Что делаете? Не знаю. Под забор? Да? А много вы уже таких выкупали? Нет, вот это хрен. А сколько нужно по плану выкопать? Тысяча. Тысяча вот таких дырок. То есть они прям делали это очень быстро. То есть вот прям вот чтобы, чтобы максимально сразу же оградить территорию и чтобы жители просто даже не могли спрашивать. То есть они прям гнали забор, делали его. <связать> они там э, написали, что они строят очередную школу. Тогда получается, что они строят... Вот в прошлом году строили школу, да, рекордную на 2100 мест, там самую большую, там, условно, я не знаю, в Москве или там, может быть, в области, или там, не знаю, в европейской части России, не помню. Но это какая-то там школа-гигант, э, которая поставит рекорд, да, когда будет доделано. И вот с прошлого года, вот рядом этой школы, прямо вот рядом с этой школой, получается, они сейчас вторую школу строят, по, по их заявлению. Что было с другими экоактивистами, которые в тот же день, что его задержали, что да, парня били, да, да, да. Там, били нет, книгой. Нет, я видел даже, там был парень совсем молодой, я так понял, что ему 14 нет, ну, может, вот 13. Ну, я не знаю, сколько это, конечно, возраст, но он совсем маленький, как, бы, да, как Егор. практически ребенок, да. И он ко мне подошел в один момент и сказал, что у него, ну, да, кстати, как вообще возникло, мне меня, ну, все это потасовки, мне сломали очки, да, как бы, ну... Они все про вещи, любят говорить. Чики, вот это. эти люди сломали да, человеку бачки. на видео. И куча свидетелей. Очки дорогие, да но сотрудника сотрудника города Троицка, и гордость И он мне предложил свои очки, вот этот парень да молодой, что вот наденьте мои очки, я, я вот я вижу без них Вот так мы с ним познакомились, а потом он, он ко мне подходил и сказал, что вот бандиты у него, у него упал телефон Бандиты взяли его телефон и забрали себе Но в один момент, когда я начал снимать строители, один, один из них ударил меня в живот и забрал мой телефон то есть ты туда приехал неспроста, ты оказался там, почему ты там поддерживал как бы тех активистов или почему ты там вот, в Троицке оказался? Я поддерживал активистов защиты Троицкого леса, но я никуда не взял, я просто снимал для, хим... для нашей группы по новостям. Когда я начал подходить к местным экоактивистам, просить, чтобы чтоб мы вместе подошли, когда я рассказал о большом количестве людей, мы подошли к полиции, потом она как-то зашевелилась, и от строителей нам принесли мой телефон. Забрали телефон человека, Сказали, что они хорошие, что вернули телефон. Меня ударили в живот перед этим. У меня выпал телефон, из он лежал в этом кармане. А, вот а какой строитель? Какой строитель? А вот попробуйте а их определить. К сожалению, я не могу. Они все в масках в одинаковой одежде. Потом, через пять минут, когда мне вернули телефон, ко мне подошла майор полиции Ольга Убогая и двое неизвестных в черных куртках и в масках. Потом сотрудники полиции с Ольгой, вместе с майором Ольгой Богой пытали меня, то есть били книгой, орали на меня матом. Хотели, чтобы я написал заявление, ну, донос на своих товарищей из революционной альтернативы и защиты, и защиты Троицкого леса. А на кого именно? А, на всех активистов, которые там были. А в чем ты должен был их оговорить? То, что... Это несанкционированный митинг, туда свозят нас за деньги, ага. то, что мы устраиваем драки, то, ага. то, то, то что это все незаконно и подобное. А что за книга была? Можно вот тут... Бакунин. Бакунин. Да. Это чья книга была? Ну, книга была моя, которая лежала у меня в сумке. А, они еще и твои книги тебе сбивали? Да, вот моя же весело. книга, которая у меня лежит в сумке. 17 числа я работала, мне на телефон в Телеграме написала какая-то девушка о том, что мой ребенок находится в участке, вот ему сообщил, ей сообщил какой-то там человек, после чего мне уже позвонила моя мама, то, что с ней связалась полиция, видимо, на домашний телефон, и также позвонил классный руководитель. Мне мама дала номер телефона Ольги Убогой, я ей перезвонила, она мне сказала приехать в течение трех часов. Иначе ребенок будет перенаправлен куда-то в другое место. Ну и дала адреса, я поехала. Приехала в отдел, в кабинете сидел Егор с ней. Вот, она писала, как сказать, протоколы всякие составляла. Постоянно с ним спорила. А по поводу повышала леса застройки... Голос. А, повышала, да, голос был повышен. Вот, она ему также угрожала, что она его куда-то посадит, если он еще раз туда приедет, если она еще раз с ним прикоснется. То есть -то если образом. он при строит скелет, да. А что вы сказали сыну после случившегося? Я сказала. Да. Но ну, я сказала, я не против его поездок в лес, не против его деятельности, которой он занимается. Вот. Единственное, конечно, мне не, мне не нравится по поводу того, что она нас вот как бы хочет поставить на учет куда-то там по ПДН. Вот, за это я переживаю. Остальное все, в принципе, я везде Егора поддерживаю. То есть на вас протокол, да, так, на нас на составили родителя. протокол? Да, на меня составили протокол с а, недолжным воспитанием, грубо говоря, ребенка. Сказать, почему вы приехали Приехали сегодня вот из Троицкого леса в Биццовский? Ну, Биццовский лес надо тоже защищать. То есть, также на воскресный рейд вместе со всеми, Сергеем Утрисским, с моей матерью. Диме, а. товарищи, да. Вы первый раз, да, на таком рейде? Да, ренде? я первый раз. Я поддержать ребенка, своего, приехала и вас. Отлично. И природу, наверное. Ну, конечно. Слушай, а вот можете ли рассказать, может, у вас есть такое? Что ты можешь сказать об уроках разговора о важном? Есть такое вообще в школах сейчас? А, есть, да, у нас он проводится. То есть у вас проводится? Доходил на такие занятия, да? Один пришел, но другие не прихожу. Ага. Обыкновенная промывка мозгов. Ага. То есть государственная пропаганда про, про великую нацию, про, про нашего президента, про СВО и подобное. Так, теперь у нас Егорка вешит. Ну, мама пытается помочь. Ну и вот что такое, на твой взгляд, настоящий патриотизм? Настоящий патриотизм?